Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю находить свое предназначение по почерку предписано.ру. В этом видео я хочу поговорить с вами на одну очень такую деликатную тему – это цель и мечта. Как вы думаете, в чем различие, почему так часто мы путаем наши цели с нашими мечтами? Задумайтесь сейчас об этом, задайте себе этот вопрос. Почему многие так и не достигают тех целей, которые уже могли бы быть у них в руках? Почему они так и не находят свое предназначение? Все потому, что мечта – это что-то такое радостное, что-то такое несбыточное, что-то настолько далекое, до чего мы не можем дотянуться рукой. И нам очень часто бывает страшно. Страшно просто шагнуть и взять. Потому что дальше мы понимаем, что будет пусто. И вот та радуга, которая у нас была над головой, она куда-то денется. Поэтому мы предпочитаем так и оставлять наши цели в качестве мечты. Вспомните фильм «Секрет», наверняка многие из вас его смотрели, где вам говорят вот мобиль, сядьте в него, представьте, что вы уже держите этот руль, вы сидите на этом сиденье, вы а, крутите ключ зажигания, и вы сейчас уже поедете, эта машина уже ваша. Так почему же вы сидите, вы представляете, вам так хочется эту машину, у вас, например, а, на стене, у меня висят почерки, а у вас висит доска желаний будет красивый дом, море, мужчина рядом, много денег и так далее. Там можно пересчать что угодно. Почему можно повесить эту штуку и думать, все, я ее повесил, и это все обязательно сбудется, потому что я это буду визуализировать, я буду постоянно об этом думать, мечтать об этом. Не сбудется, потому что если мы не прикладываем усилия то мечта так и остается мечтой. Почему? Цель ⁇ это цель, а мечта ⁇ это мечта. Потому что к цели мы идем, мы прокладываем к ней шаги. А мечта ⁇ это мыльный пузырик, по сути. Даже в почерке, если вы посмотрите, у таких мечтателей верхние буковки, они очень округлые. Они похожи действительно на эти мыльные пузырики. Поэтому сейчас сядьте. И задумайтесь о том, что действительно вам важнее мечтать или уже иметь в своих руках, в том числе и ваше предназначение. С вами была Ирина Бухарева, предписано.ру. Обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями и знакомыми. Расскажите о нем в соцсетях. Пусть другие тоже знают эту информацию и умеют ей пользоваться.